твои деньги мои деньги когда твоим и наши давай сначала твои потратим потом наши сначала наши а потом каждый свои и так далее то это не семья это не семейное отношение если обожаешь человека и хочешь полноценную семью говорим мы если отсутствует мы то такая семья будет наполнена эгоизмом и страданием поэтому как сохранить свою ям или женщине в отношениях послушайте хотите свободы то вам не нужно мы. Хотите свободы?